Всем привет, собачка Букс Клаб, три зимы от роду. собачка 20-ти сильная, зовут Веня, ни разу не подводил, вытаскивал из таких передряг, покупал я его с толкачом, но я им не пользуюсь, езжу вот по типу войка, самопал, из собачки ничего не доделывал, поменял только клепочки на нержавеющие, пошивные материалы, вообще огонь, с подогревом ручек в минус 30, собачка заводится без проблем, ручки в тепле, сумочка вообще удобная, у меня там фонарик, рукавички, не промокает ничего, все огонь, единственное, что я поймал кольцо от колодца, в лесу порвал гусянку, купил гусеницу шипованную, сказал, что больше все только шипованная гусеница и ничего другого, не шипованную не хочу, вгрызается в лед. Все, всем пока.